Спасибо, что дали мне настолько полное определение проблемы и всю информацию о ней. Есть еще одна вещь, о которой я хотела спросить. Этот вопрос интересует многих. Я знаю, что человек должен уметь легко прощать. Прощать кого? В принципе, прощать — это распространенная проблема. Иногда это непросто. Нет, нет. Я знаю, что ты хочешь сказать. Допустим, когда мне нужно прощать тебя? Сначала я должен обвинить тебя в чем-то, а затем пытаться простить. К чему такие сложности? Я не обвиняю тебя, а просто принимаю тебя такой, какая ты есть. Разве здесь требуется прощение? Это лишь усложняет жизнь. Но когда дело доходит до прощения… Но разве есть необходимость прощать? Сначала я должен обвинить кого-то, не так ли, чтобы простить? Но я не обвиняю тебя. Делай со своей жизнью что хочешь, в чем проблема? Потому что ты распоряжаешься своей жизнью как умеешь. Если бы умела лучше, сделала бы это лучше. Так что ты делаешь то, что можешь. Почему я должен сначала обвинять тебя в своем уме, а затем пытаться простить? Это ненужное усложнение жизни. Мне не нужно никого прощать, потому что я никого не обвиняю. Но это так трудно, когда дело доходит до прощения, людям. Нет, так я хочу сложно. сказать, что тебе не потребуется прощать. Начнем с того, что я не обвиняю тебя ни в чем. Зачем мне тогда прощать? Когда я принимаю тебя такой, какая ты есть. Тогда нет. В прощении. Нет. Мне все равно, кто ты, кем бы ты ни была, я принимаю тебя такой, какая ты есть. Таковы люди. Люди приходят к этому, потому что выстраивают нереалистичные иллюзии и ожидания от других. И поскольку их ожидания не соответствуют реальности, они начинают обвинять кого-то в своем уме и в один прекрасный день прощают. Не нужно играть в Бога. Оставь все это чепуху. Принимай людей такими, какие они есть. Ты сама не идеальный человек. Как и другие люди вокруг. Принимай их, если вы можете работать, взаимодействовать, иметь бизнес-отношения, это прекрасно. Если нет, то нет. Оставь их в покое. Хотела бы я, чтобы все думали так же, как вы, Садхгуру. Вот что отличает вас от остальных, и вот почему мы обращаемся нет, к вам. я хочу помощью. сказать, что сначала ты совершенно напрасно создаешь сложности в своем уме, а потом бесконечно страдаешь от них. Стоит тебя обвинить кого-то в своих мыслях, сколько бы усилий ты ни прилагала, чтобы простить кого-то, ты не сможешь очистить свой ум от этого. Это правда, так и есть. Благодарю вас за это. И еще один вопрос, который я всегда хотела прояснить для себя. Это касается духовности. Существует ли какой-то способ или путь, которому мы могли бы следовать, чтобы обрести осознанность? Что это за путь? Как найти этот путь тому, кто стремится к духовности? Видишь ли, духовность — это не чья-то идеология, это не набор моральных принципов. Она также не имеет отношения к храму, церкви или мечети. Духовный процесс означает следующее — это тело ты накопила за определенный период. Я имею в виду, что ты не родилась такой. Ты постепенно его накапливала. Из чего? Из пищи, которую употребляла. Чтобы мы не накопили, мы можем сказать, что это наше. Но когда мы говорим, что это я, это глупо, не так ли? Это все равно, что сказать это одежда – это я». Сказать «одежда моя» – нормально, но «одежда – это я» – безумие, не так ли? Получается, что тело мое – нормально, но «это я» – сумасшествие. Если ты понимаешь, что накопило это тело, ты также осознаешь, что накопило и все содержание ума. Твоя физиологическая и психологическая структура это накопление. Но что же тогда ты? Этого еще нет в твоем опыте. Когда человек ощущает это на своем опыте, мы называем это духовным процессом. Лично мне это дается с трудом, потому что я перепробовала много. Возможно, вся проблема в этом. Ты пробуешь много всего. Это все равно, что если ты хочешь выкопать колодец, Тебя нужно копать в одном месте. Если ты будешь копать в десяти разных местах, каждые два дня в новом месте, у тебя будет много ям, но не будет воды. Это правда, но многие советовали мне, что нужно медитировать и тому подобное. Я как-то подсознательно. Даже когда я стараюсь делать это, оно почему-то не приводит меня туда, куда я стремлюсь. Сначала тебе нужно пройти внутреннюю инженерию. Это именно то, что я как раз и собиралась сделать. Я очень хочу пройти внутреннюю инженерию с вами, где я смогу понять, в чем причина. Дело вот в чем: если бы твое тело и ум подчинялись тебе. Ты бы выбрала здоровье и благополучие, не так ли? Если бы твое тело слушалось тебя, если бы твой ум слушался тебя, ты бы поддерживала его в состоянии блаженства и радости. Вот и все. У тебя есть суперкомпьютер. Просто ты не знаешь, где находится клавиатура. Вот для чего нужна внутренняя инженерия. Тебе нужно найти клавиатуру. Тогда ты сможешь напечатать все, что захочешь. Я обязательно найду ее в скором времени. Спасибо, Садхгур. Спасибо.